Христос посред нас, очень рад всех видеть, благодарю Бога за каждого, кто здесь на этом месте. И поделюсь сегодня тем словом, которым Бог мне положил на сердце, в котором Он меня вел. Знаете, Бог какое-то чудесное проводит действие, Он меня вводит по каким-то вот этапам. Вот Он завел в одно слово, и в этой теме, пока я Его не вычерпаю, Потом переводят в другое. И так вот по этапам. Вот в прошлый раз я начал говорить о любви, о том, что трудно понять, как Бог любит. Сегодня столько в прославлении пели о любви, что просто купался в этом. А сегодня хотел поделиться словом, я назвал тему Совокупность совершенства. И некто уже сказал Аллилуйя, уже знают, о чем речь. Но, тем не менее, я попробую поделиться размышлениями. Чем вот мы, люди, повседневной жизни руководствуемся при выборе каком-либо? То есть у нас встает выбор пойти в магазине выбрать одно или другое. Мы всегда выбираем лучшее. Человек всегда стремится к чему-то более качественному, к лучшему, к новому. С детства дети, они растут вверх, не вниз. Собственно, также и растения все. все. Вся природа она развивается, она растет. И в этом есть проявление жизни. И я начал об этом размышлять после того, когда вот Бог обратил мое внимание на то, что, что есть совокупностью совершенства. Мы стремимся да, к новому жилью, к новым телефонам, к новым э, каким-то вещам. К новой обуви мы не будем ходить в чем-то, если у нас есть возможность всегда человек к чему-то новому стремиться. И это есть нормально, и в это, это заложено в нас. Это есть некий, э, ну, заложенный такой вот э, частичка, которая вот нас побуждает к тому, чтобы развиваться, к чему-то новому стремиться. Но э, вот если мы начинаем это стремление только обращать через чувства, то есть, допустим, получить чувство какой-то радости от какого-то нового приобретения, то мы идем не по тому пути. Объясню почему. Откройте нам, пожалуйста, у кого Библия есть, притчи 30 глава, 15-16 стих. Я прочитаю вслух. «У ненасытимости две дочери, давай-давай. Также вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Это преисподняя, это утроба бесплодная, это земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не скажет довольно. Это все стихии, которые не имеют насыщения. И э, чувства человеческие, они тоже ненасытимы. Никогда человек в чувствах не насытится чем-то. Он не сможет в чувствах, я прошу прощения. В чувствах человек не сможет получить насыщение и удовлетворение, и гармонии в том числе. Но, что говорит нам Слово? Как нам, как нам с этим стремлением к чему-то хорошему разобраться? Сам Бог дал нам некоторые направление, когда Фома спрашивал у Иисуса, скажи нам, куда идешь и как мы будем знать путь. Это Иоанна 14 глава 5-6 стих. Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. И никто не знает и не приходит к Отцу, как только через меня. Также Иисус говорил, что Он и Отец одно. И мы знаем, что Бог есть любовь. Если Бог есть любовь, Иисус есть любовь, которая была явлена, своей, Иисус явил в своей жизнью нам любовь Божию, то что же есть любовь? Люди стремятся к любви, люди стремятся к чему-то э, прекрасному и часто не могут дать ему определение. Но что нам говорят э, послания колосянам? Более же всего, это третье Колоссянам 14 стих, «облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». В украинском языке это говорится «союз досконалости», то есть та вещь, которая, ну, ничего лучше нету. Вот кто этого хочет? А это вот есть совокупность совершенства. Мы употребляем слово «любовь» часто, много и даже не, не там, где нужно. Часто люди говорят, я люблю пиццу, я люблю борщ, я люблю суши, я люблю и так далее, да? Но так ли это на самом деле? Любит ли человек пиццу или борщ? Люди говорят, любовь – это чувство. Этот мир диктует нам, что это есть чувство, это какой-то feeling, прекрасное чувство. Но... Любовь – это глагол, это действие, и в любви есть совокупность этого совершенства. Когда даже в церкви я слышал неоднократно, мы говорим, Бог любит тебя. Это классно, это прекрасно, но не всегда это действует. Я обратил внимание, что когда грешнику говорят, Бог милует тебя, он прощает тебя, он не смотрит на твои действия, на твои грехи, он видит тебя прощенным, он хочет тебя изменить, он пытается помочь тебе. В этом проявляется некое действие, которое помогает этому человеку принять эту любовь. Потому что, если мы откроем Коринфянам 13 главу, всеми нами известную, 13 глава, 1 Коринфянам, 13-4. Здесь идет, описываются все действия любви. Любовь долго терпит. Она, значит, не просто терпит, она долго терпит. Она милосердствует, она не завидует, она не превозносится, она не гордится, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит и всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, совокупность совершенного, тогда то, что отчасти, то прекратится. И здесь мы возвращаемся к тому, что это есть совершенное. Но прежде всего это все этапы действия. Она проявляется в действии по отношению к между людьми, она производится в действии по отношению к каким-то э, ситуациям, где как бы либо мы не, не поступали, она проверяет нас. Мы любим, мы терпим, мы милуем и так далее. И мы видим здесь, что говорить о любви к борщу, оно не имеет здесь никакого вообще, ну, ничего общего. Потому что любовь, Любовь – это действие, а борщ – это можно, он может нравиться. Также и другая вещь, она может тебе нравиться, ты ее можешь принимать, можешь отвергать. А любовь – а это уже поступок, это действие, которое обращается к нашему выбору. Мы выберем действовать по любви или выберем действовать по плоти. Когда мы знаем, что плоть имеет свои действия, а Дух имеет свои действия. И здесь мы подходим к тому, что любовь – это есть духовная часть и духовное качество. И любовь – это, прежде всего, первый из плодов Духа, первый из плодов духовного человека, который возрос и становится способным любить, становится способным радоваться, Потому что, если мы откроем Галаты, 5 главу, 22 стих, мы увидим. «Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долго, терпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». И говорится, что на таких людей нету закона. Понимаете, до этого все люди жили под законом. А Бог выводит нас из-под закона в свою сферу. Бог есть Дух, Его никто не видел. И Он вводит нас в свое царство Духа, в царство любви, в царство жизни. И самое интересное, что это является совокупностью совершенства. Когда мы начинаем жить и действовать по, по любви, то в этом мы получаем подкрепление, мы получаем все необходимое, потому что это есть та сторона, в которой сам Бог действует. Смотрите, что нам говорит Иоанн во втором послании, в, первом, в первой главе, шестой стих. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы мы поступали по ней. Заповедь любви, она есть главная, и она есть основная заповедь. И если мы говорим о любви, то есть, это есть основа Евангелия. Это основа Евангелия, это основа того, во что мы верим. Мы поверили в любовь Бога, который явил, который простил нас. Он послал в искупление Своего Сына, чтобы мы были прощены. Он сделал все, это есть проявление любви. Это не чувство, которое Бог испытывал, это его действие, это его шаг в то, чтобы сегодня спасти погибающие, спасти тех, кто во тьме, и это есть любовь. И заповедь, которую Он дал нам, любить Бога. Всем сердцем, всем разумением, всею силою, всеми своими стараниями, чтобы мы любили его. А вторая заповедь такая же, как первая. Это чтобы мы любили ближнего. Это чтобы мы тренировались употреблять эту любовь, этот глагол, это действие по отношению к другому. Потому что Бог сказал, как поступите с малым сим, так, так это будет, как со мной. И Иисус в Матфея 22 главе 36-40 стих ответил об этой заповеди. В 40 стихе Он сказал, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Весь закон и пророки утверждены на любви, на любви на совокупности всего совершенства. И мы помним еще одну вещь. В Римлянам 8 главе, 2 стих, сказано, что нам дан закон духа и жизни. И он сокрыт в любви. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Кратко. Но я благословляю вас принять это и действовать по тому Слову, которое Бог дал нам, чтобы любовь, она действовала в вас.